Всем привет, сегодня на обзоре дневная съемка двух дронов KF-101 Max и F-11S 4K Pro. Как видим слева KF-101 Max борется с сильным ветром и завалом горизонта, из-за этого к сожалению появляется регулярная тряска на видео, так как F-11S 4K Pro просто горизонт завален и он с этим никак не борется. Если сказать на технические данные двух файлов, то в принципе как и из предыдущего видео по ночной съемке к101max регулярно файл средний в три раза меньше. Сейчас перед вами полностью работа камеры KF101max. Как она регулярно борется с сильным ветром и завалом горизонтом. И соответственно работа камеры F1S4K Pro. Никаких движений мертвый завал горизонта все ну и фото двух дронов здесь в принципе очень они одинаково показывают себя единственное я бы все-таки отметил здесь опять же работа cf f101 макс на мой взгляд субъективно конечно же но камера чуть-чуть по ярче отрабатывает то есть картинка интереснее насыщеннее все всем спасибо всем пока